В телерадиокомпания государственной ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте. Президент встретился с чемпионкой смешанных единоборств по версии UFC Валентины Шевченко. Во встрече также приняли участие ее тренер Павел Федотов, президент Всемирной федерации Кулатуэр Таймаш ММА, Руслан Кадырмышев и мама Валентины Шевченко Елена. Глава государства тепло поприветствовал гостей. Поздравил Валентину с победой и завоеванием чемпионского пояса в женском наилегчайшем весе. Сорунбай Джинбека выразил благодарность тренеру Павлу Федотову за высокий уровень мастерства подготовки спортсменов, стойкость, тренерский талант и непоколебимую веру в, свой, в своих подопечных. Отдельную благодарность выразил Елене Шевченко, которая подарила Кыргызстану многократную чемпионку мира и своей поддержкой, любовью, верой приложила путь к вершинам победы в мире спорта. Валентина Шевченко поблагодарила президента и всех кыргызстанцев за поддержку и теплый прием, отметив, что где бы она ни находилась, всегда чувствует горячую поддержку своих соотечественников, которые придают ей сил и уверенность. Победе. Отметила, что любовь к родине, особенно к жемчужине, жемчужине Кыргызстана, священному Исыкулю, постоянно живут в ее сердце. Президент пригласил Валентину Шевченко ежегодно приезжать на Исыкуль для проведения тренировок, пожелав дальнейших успехов в спортивной карьере, крепкого здоровья, благополучия. Глава государства наградил Валентину Шевченко орденом Дан. Павлу Федотову присвоено почетное звание. Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской республики Руслан Кадырмышев и Елена Шевченко награждены именными часами президента. Гости вручили главе государства символические подарки на одном из которых перчатки сорунбай джинбеков оставил свой автограф весь Кыргызстан всегда наблюдает за вами далее за вас конечно сильно переживаем за вас всегда когда вы уходите на рынке. я хочу выразить благодарность вам павел Васильевич, за ваш строительский талант за ваше мастерство что вы подготовили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 Также с именитой спортсменкой встретился и турага Джугурку Кинеша Достанбек Джумабеков. Валентину сопровождали ее мама Елена, тренер Павел Федотов, президент Всемирной федерации Кулатуер Таймаш Руслан Кадырмышев, турага Достанбек Джумабеков, с благодарностью отметил, что отечественные спортсмены своими успехами прославляют Кыргызстан. Благодаря их упорному труду наш флаг поднимается в разных уголках планеты. Он пожелал семье Шевченко успехов и еще больших достижений в спорте и в жизни. Турага вручил маме Валентины Елене и тренеру Павлу. Федотову именные часы Джигурку Кинеша, а Валентине подарил вышитый чапан и национальные украшения.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 В целях создания новых инструментов по подготовке бизнес-проектов и оказания содействия предпринимателям в получении финансирования при технической поддержке «Про.ОН» При Министерстве экономики образован фонд подготовки проектов устойчивого развития с капиталом в размере 400 тысяч долларов США. В настоящее время сформирован список приоритетных бизнес-инвестиционных проектов по финансированию фонда. Фонд подготовки проектов будет определять потенциальные бизнес проекты и оказывать комплекс услуг по содействию подготовке качественных бизнес-инвестиционных проектов для получения финансирования от Российско-Кыргызского фонда развития и других международных финансовых институтов. В декабре проведено предварительное обсуждение поступивших заявок отобраны семь бизнес-проектов из Ошской, Сыкульской, Нарынской и Чуйской областей по таким секторам, как сельское хозяйство и переработка, рыбоводство, развитие малых ГЭС. И утверждены на разработку ТО. В период с 1 марта по 1 января 2020 года на территории города Бишкек и Чуйской области проводится пилотный проект по государственной регистрации юридических лиц в электронном формате. Параллельно запущена онлайн-платформа для взаимодействия с бизнесом. С целью оперативного взаимодействия, действия с бизнесом по проблемным вопросам и решению проблем предпринимателей на сайте Министерства экономики запущена онлайн-платформа, чат и соответствующее мобильное приложение. Налоговая служба Кыргызской республики будет отслеживать информацию о налогоплательщиках в режиме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 Федерация хоккей Кыргызстана обратится в Международный суд по спорту и дисциплинарную комиссию в рамках отборочного раунда Чемпионата мира 2020 года по хоккею, который проходит... Проходил в Абу-Даби. Как сообщил президент Федерации хоккея Анвар Умурканов, сборная Кыргызстана по хоккею 6 апреля победила команду из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 7-4. Таким образом, одержав у себя в группе 5 побед, завоевала путевку в третий дивизион чемпионата мира по хоккею. Однако Международная федерация хоккея дисквалифицировала члена сборной Александра Титова и аннулировала 4 победы сборной. По словам Умурканова, с командой Кыргызстана на отборочном раунде поступили несправедливо. Умурканов пояснил, что когда проходят такие большие турниры, а отборочные игры считаются таковыми, то до участия проводится проверка. Организаторам передается список участников команд, которые потом проверяют. Президент Федерации хоккея Кыргызстана уточнил, что по правилам легионер а титов гражданин России должен играть два года за пришедшую команду, а потом получить гражданство. Что и было сделано. Однако 28 марта пришло письмо о том, что Титов несколько игр играл за другую команду. При этом организаторы об этом знали. И 30 марта. 30 марта дали разрешение на участие Титова в турнире. Анвар Умурканов заявил, что это дело не останется просто так. Федерация хоккея Кыргызстана намерена оспорить вопрос в дисциплинарной комиссии. В Баткенской области 8 апреля в 2, в 2 часа 26 минут произошло землетрясение силой в 3,5 балла. Как сообщает МЧС, со ссылкой на институции сейсмологии Национальной академии наук, землетрясение ощущалось в селе Рава 3 балла в селах Акт татыр учдб или лег два с половиной балла по предварительным данным жертв разрушений не зарегистрировано. За укрытие в регистрации заявление в отношении сотрудников милиции УВД ОШ начато досудебное производство. По данным Генеральной прокуратуры, должностные лица не позднее 24 часов с момента получения заявления и сообщения должны зарегистрировать факт в ЕРПП. Несмотря на это, работники органов внутренних дел Южной столицы эти требования проигнорировали. По результатам проведенной проверки по факту кражи имущества гражданина зарегистрировано уголовное дело в ЕРПП и начато досудебное производство. В отношении сотрудников милиции, укрывших данное преступление, от учета прокуратура Оша зарегистрировал материал по статье укрытия от регистрации заявления или обращения о совершен, совершенном преступлении или проступке по всем незаконным отказам в регистрации заявлений или обращений о совершенном или готовящемся преступлении или проступке можно обратиться в центральный аппарат или территориальные органы прокуратуры отметили в ведомстве к этому часу это все новости оставайтесь телеканал млтр всем доброго до встречи